Привет! Уже не секрет, что в новом патче 0.8.0 появится уже знакомый нам боевой пропуск под названием «Операция Дарк». И он имеет отношение не к темной стороне, а к некой Жанне. Пропуск претерпел изменения, что очевидно. И самое главное в отличие от предыдущего пропуска – это контейнеры, а также финальная награда. И это реально круто. И лично мне его реализация очень зашла. Даешь рулетку. Но ну, в общем, по порядку. Надеюсь, данное видео вам понравится. С вас лайк и подписка, а мы поехали. Основная система осталась та же. Пропуск делится на два варианта – платный и бесплатный. Платный самыми жирными плюшками стоит стандартную 1500 монет. А бесплатно он и в Африке бесплатные. Ну и награды там, соответственно, мизерные. Вообще, удивительно, щедрость от разработчиков выдать нам боевой пропуск ранговые лиги. Од... И все это одновременно, это круто и неожиданно, да еще карты нам подвезли с большими изменениями, новое подразделение рейд, не на no год, а подарков нам почему-то отсыпали. Но вернемся к пропуску. В отличие от первой версии, нам понадобится уже не 236 тысяч опыта, а 283 тысяч опыта, что продлит время прохождения пропуска незначительно. Но как по мне, я бы добавил еще пару обязательных заданий на разных этапах. Например, разбил пропуск на 3-4 этапа с мини-заданиями, с доступом на следующий этап после прохождения этого задания. Просто, как по мне, опыт это уже скучно. Уровней, кстати, стало не 50, а 35. И давайте пройдемся по пунктам пропуск. Заранее скажу, мы получим 5 дней према, 1300 свободки, 600 монет и 14000 кредитов. Ну, естественно, до кучи получаем эмблемы, контейнеры со всякими вкусняшками и финальную награду. Если сравнивать с прошлым пропуском, то мы получаем на 600 монет меньше, а на 2000 кредитов больше, дней према... Получаем столько же, ничего не поменялось. Ну и свободки получаем на 2000 меньше. Но несмотря на все это, остального гораздо больше. Тем более мы получаем еще и кучу контейнеров с родовными наградами. Камуфляжи, эмоции, в общем полный фарш, и самое главное приз в конце пропуска, это сделано очень классно. Если вы не терпели, вы в конец ролика, если хотите посмотреть каждый пункт боевого пропуска с его наградой, смотрим дальше. Хоть уровней стало меньше, но повысилась цена за донатное прохождение пропуска, если раньше было 15 тысяч, то теперь стало 18 тысяч монет за прохождение пропуска с нуля, напоминаю, это если купить все 35 уровней за донат, а так пропуск стоит 2500 монет. И как мне кажется, боевой пропуск стоит своих денег. 15 уровня становится чуть подольше мы получаем эмблему орлеанское пламя и тут возвращаемся к названию операции дарк жанна дарк также известна как орлеанская дева является национальной героиней Франции и являлась одной из командующих французской армии в период столетней войны осада орлеана это событие которое стало коренным переломом войны и спасло францию от потери независимости очень классно и тоненькая отсылочка Давайте немного ускорим видео, чтобы побыстрее добраться до финальной награды. И, соответственно, я покажу, какие же контейнеры выпали у меня на этом аккаунте. Кстати, делитесь своими достижениями, сколько вам всего выпало по данному видео, когда, соответственно, пройдете боевой пропуск. Выкачив 15 уровень боевого пропуска, вы получаете эпический образ Каратель, намонка и, соответственно, получаете контейнер контрактника операции Дарк. Ну что, давайте приступим к открытию контейнеров, которые выпадают с бесплатной версии пропуска. И, соответственно, после этого откроем контейнер из платной версии. Посмотрим, что у меня там выпадет. И будем открывать финальную награду, самая интересная. Ну что, мы забрали все награды за 35 уровень. Соответственно, начнем открывать. Поехали. Ну и, как вы поняли, есть несколько видов контейнеров. Обычный, соответственно, и финальная награда, это редкий. Так, давайте посмотрим, что же упадает. Здесь падут уже не только расходники. Здесь будут падать, соответственно, эмоции, расходники, камуфляжи, добивание. Ну и пока, кроме эмоций рок-н-ролл, нам ничего интересного не выпало. А вот это уже интересная операция Дарк, камуфляж Саванна, который намекает нам, скорее всего, на новый ТФБ. Опа, еще выпало. На этот раз выпало болото на ТФБ. Ну и напоследок добивание арвуар. А нет, еще выпал камуфляж Тигра на КСК. Но давайте будем открывать самый главный приз, и вы сейчас узнаете, почему же мне понравилось то, что они сделали в конце. Ну а самые внимательные давно уже, наверное, догадались. Как вы поняли, это лотерея. Мы выбираем один из слотов, в котором находится оперативник. Нам может выбить авангард, бастион, велюр и вагобонд. Не знаю, как его проще называть, наверное, или, или вагой, навагой или бондом. Но давайте посмотрим, кто же мне все-таки выпал. И надеюсь, вам будет именно тот оперативник, которого вы хотели себе получить. Как видите, мне выпал Вагабонд, соответственно, это не тот, который я хотел, я почему-то мечтаю о штурмовике. На данном аккаунте этот противник у меня уже есть, соответственно, мне просто компенсировали в размере 3500 монет. То есть я на боевой пропуск потратил 2500 монет, а мне дали... 3500 монет. Остальные оперативники стоят по 2400. И купив одного оперативника за 2400, следующие два оперативника будет стоить уже 2800. И купив за 2800, соответственно, четвертого уже можно будет купить за 345. То мы получаем в итоге? Каждый обладатель боевого пропуска получает автоматически скидку на покупку оперативника из подразделения RAID. Не имея боевой пропуск, вы тратите на оперативника 3500 монет. Имея боевой пропуск, вы следующего оперативника второго покупаете уже за 2450. Но при условии, что у вас еще с боевого пропуска падает 600 монет, на второго оперативника вам придется задонатить всего лишь 1800 монет. Если я правильно посчитал, то покупая двух оперативников по 3500 монет из внутриигрового магазина, соответственно, вы тратите 1500. Если вы покупаете боевой пропуск, докупаете монеты, то вы тратите 950 монет. Единственный минус, если вы захотите купить двух оперативников по скидке, то вам придется подождать, пока вы закроете боевой пропуск, чтобы сэкономить. Главное, помните, не стоит переживать, потому что если даже у вас выпадет тот оперативник, которого уже есть у вас, если вы, например, взяли двух, то вам все равно придет компенсация в виде 3500 монет, за которые вы можете купить любого другого оперативника подразделения Рейд, которого у вас нету. Ну а с вами был Аннигилятор, надеюсь данное видео вам понравилось, вы его оценили своим бесценным лайком и написали пару слов в комментариях под этим видео. Пока-пока, увидимся на полях сражений, удачи в боевом пропуске, и пускай вам выпадет тот оперативник, которого вы хотели взять.